Заходите и длите на новые удивительные приключения, которые ждут вас в Стэнли Парабл. И все, да вы издевайтесь. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Стэнли Парабл Deluxe Ultra Mega Edition Extreme Pro. Deluxe Ultra Mega Extreme Pro. Ультра... Делайте то, что вы выбрали it, сами. Не it. дайте времени... It's да это ложь. Даже если я нажму на выход. Это все равно не... Это предоставленный выбор мне. Это не... У вас нет выбора. Никогда. Вы выбираете из того, что есть. Это знаете, как родители подходят к ребенку, который ничего не хочет делать, и говорят, ты пойдешь заниматься спортом. Выбирай. Теннис или карате. И все. Выбор как бы есть. Ты чувствуешь себя хорошо потому того, что у тебя есть выбор, но при этом... У тебя нет выбора не идти заниматься спортом. Давайте попробуем здесь еще раз пройти. Погодите, вот мы еще сюда же не ходили. Попробуем. So Он сделал крюк через техническое помещение. И через дверь напротив вышел прямо к переговорной. А! Окей, окей. Мы можем пойти туда, дальше, где мы были. Теперь попробуем спуститься сюда. Что это за место? угу гу но Стэнли, know, Но Стэнли не хотел возвращаться в офис. Он хотел побродить и совсем и уж заблудиться. Теперь, чтобы вернуться, ему надо было пойти... <сíts> <сíts> <сíts> <сíts> <сíts> <сíts> так, отсюда получается налево. Точно? Аль ты врешь мне. Аль ты врешь мне, проказник. Нет, он правильно говорит. Только сюда и можно пойти. Oh, no. О нет, направо, ошибся. Нет, нет, нет, нет, не, не направо, не направо С чего я решил, что направо? Откуда я это взял? Ясно же, что... Так, подожди-ка, секунду Ладно Что он делает? Сонарищет Так, посмотрим Мы пошли направо, налево, вниз, налево, направо А, да, да, все так, разобрался За продолжением истории точно надо идти сюда кто там сидит в машине? О, боже мой. Мы снова нет! здесь. Нет, нет, нет, нет, нет. Все не так. Тебе сюда еще рано. Тут все в спойлерах. Стэнли, закрой глаза. Так, так, так, хорошо. Просто, Просто вернемся к... Эм... Кого я обманываю? Все пошло к чертям. Вся история коту под хвост. Давай-ка лучше не будем тратить время, пытаясь спасти эту чушь. И просто начнем игру сначала. И на этот раз не уходить так далеко от маршрута, ладно? Итак, сначала. Опа! Мы заспойлерили себе ну, то, что мы видели. На самом деле, тоже получается и не спойлер, потому что мы это все видели. Почему я видел там дверь открытая? Я хочу туда попасть. Когда Стали. Стоп, простите, что? Нет, я же... Я перезапустил игру! Я ведь перезапустил игру с самого начала, начисто! Все должно быть... Или что-то изменилось? Стэнли, Стэнли, ты, ты точно ничего не менял в комнате с кучей мониторов? Ты что, как-то изменил сюжет или... Так, почему Why я I'm тебя спрашиваю? Story, <laughs> Это ведь я его написал. Я же видел его минуту назад. Sure, Он точно где-то здесь. Okay, Ладно, тогда будет детский приключение. A... Come, Стэнли. Давай, Стэнли, it's ищем the сюжет. Оу. Оу. Oh. Oh. Может даже пойти было бы сюда, но нельзя. Эти две. Да, они соединены. Соединены, соединены все на самом деле. О, мы как будто в бэкрумс попали только что. Ищем, блин, сюжет. Как он выглядит. Какая из этих бумажек, разбросанных, является сюжетом? Хм, погодите. Знаешь что, в приключения хуже у меня еще не было Точно тебе говорю, раньше тут был сюжет О, мы вернулись Нам что, просто перезапустить игру еще раз? Не думаю, что мы куда-то продвинемся, если будем раз за разом ее перезапускать Погодите Но так тоже подойдет Ладно, давай попробуем, почему нет? Да блин, там же было куда пойти Нееет все его коллеги пропали. Что, что бы это могло значить? Погодите, он сейчас будет что-то опять новое гнать. To to вот perhaps эта perhaps дверь, вот эта дверь, видите, она открыта, и там открыта. Это снова то же самое. Ладно, так worse. еще хуже. Что-то я совсем все забыл. Возможно, сюжет там, откуда мы пришли. Давай пойдем, Давай пойдем обратно и посмотрим, не упустили мы чего. Ну, Давай. Все по-другому же стало, нет? Ага, а так I и знал, мы что-то упустили. Сюжет, вот и он. Вот и он, сказал это более зловеще, если честно. No, нет, I'm стоп, I'm это not явно не сюжет. A okay, <laughs> Ладно, тогда давай вернемся другим путем и повторим наши steps. шаги. Он сейчас сбесится, я чувствую. Сейчас будет. О, нет. Ух, стрёмно. This... Так, честно признаться, well, honest, я это место не узнаю. Это по сюжету? So. Не думаю. Не очень хорошо помню, но моя история and... вроде It... была It... в офисе, It... правильно? It... Mm. Mm. Ты не помнишь, Стэнли? You know Знаешь Since что? Раз уж я совсем забыл, что мы должны делать, как насчёт такого? Ты победил! Поздравляю! Есть, отлично постарался, твои усилия купились с и ты молодец. Нет, нет, тут no. тоже no. что-то no. не то. Мы оба знаем, что ни черта ты для этой победы не старался. Бывают честные победы, но это явно не из их числа. Ладно, здесь становится неуютно. Мне все равно, что из этого выйдет, я перезапускаю игру. Опа! Так, я придумал. На этот раз, чтобы мы не потерялись, я использую линию приключения The Stanley Parable. Просто иди по линии, TM. <laughs> Несложно, правда? Пошли по линии. Что? Это шум. А, это копир. Вот сюда. А мы сюда не ходили. А мы сюда не ходили. Погодите. Мы сейчас... Есть на что мы пройдем в итоге здесь. Так. No, no, нет, нет, я We're все... Теперь дело за линией. Хорошо, идемте по линии. Получается... Я вообще чувствую, что мне просто... Мной играют. Знаете, меня заставляют идти. Меня заставляют идти просто... Чтобы я посмотрел на все. На все, что они хотят мне показать. Видишь, knows, линия знает, is. где сюжет. Он в той стране. Четыре 4... знака вопроса в восемь. Иди же, Стэнлик, к своей судьбе. Nope. Вот так. Ну вот, что я подумал. Если мы куда-то приходим, разве мы туда не шли? Story? Даже если там нет Or сюжета. Way, Другими словами, разве сюжет без цели это не сюжет? Погодите. Разве the просто the двигаясь вперед? Мы уже не отправляемся в путешествие, и цель возникает сама собой, лишь потому что такова природа вещей. Стэнли, слушай, мне очень важно, чтобы ты следил за мыслью, сосредоточься. Мы ведь оба согласны с тем, что природа вещей всего лишь побочный продукт субъективного восприятия этих вещей. Значит, если мое восприятие от тебя зависит от твоего субъективного восприятия этого офиса, что этот офис каркас моего собственного относительно субъективного ментального конструкта. Что? Так, так, так, так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Это уже что-то странное. Блин. Хочу извиниться. Не знаю, куда меня тут понесло. Знаешь что? Я думаю, сейчас стоит выключить... Включить веселую музыку, чтобы взбодриться. Приключения! Приключения! Господи! Какое приключение веселое! О боже мой! Здесь будут люди интересные еще. Оп! Оп! Чтобы не сходить с линии. Ах! Музыка идеально подходит к этой линии. Стоп! Выключить музыку! Вернись и посмотри на папоротник. Вот вот сюда? Стэнли, этот папоротник сыграет очень важную роль в нашей истории. Осмотри его внимательно и хорошенько запомни. Не упусти ни одной детали. О чем ты говоришь вообще? Ну, папоротник. Окей. Он просто угорает, он сидит такой, в микрофон с тобой такой... Стоп, мы что, вернулись в офис? Нет, нет, нет, нет. Линия, ты же знаешь, что мы ищем Стэнли Парабл, сюжет. Ты меня понимаешь? Мы вернулись и правда. Хорошо, пойдемте вот сюда. Вот те самые двери, в которые мы хотели войти. Папоротник, да? Нам сказали запомнить папоротник. Окей. Нет! О, нет, нет, нет, опять. Линия, как ты могла это с нами сделать, когда мы тебе доверились? Мы столько прошли вместе, а ты... Все, не могу больше к черту. Перезапускаю. А знаешь что, Стэнли? Забудь про линию. Чем она вообще нам помогла? Мы ведь с тобой разумные люди. Почему бы нам не придумать свой сюжет? Захватывающий, смелый, загадочный. По-моему, вполне реально. Почему бы нам просто не пойти, ну скажем... В этом направлении. Слушай, ты наслаждаешься? Ты демон, ты наслаждаешься моими страданиями, моим... Ага, как волнительно. Только я и Стэнли прокладываем новый путь, новый сюжет. Тут может быть что угодно. Какой сюжет ты хочешь? Не стесняйся, включи фантазию. Что бы ты там не придумал, Стэнли, я в деле. Да ты что, издеваешься надо мной, игра? О! Это же античембер. О нет, опять ты <соединяя> с потолка вырвалось. Я еще накладываю вето на, любые влия... на любое влияние линии, на наш чудесный сюжет. Никаких линий и комнат, не обращая на нее внимания. И все будет в порядке. Я еще жду папоротника. Мне очень интересно, как он сыграет свою роль. Линия свали! Кыш! Плохая линия. Но линия не А, все, она ушла, наконец-таки. Фух. а а выбор, нужно принять решение Теперь сюжет в наших руках Нельзя упускать такую возможность Мне даже нужно подумать минутку Просто походи пока кругами Итак, известно, что всякая дверь куда-то ведет А это значит, что нам куда мы, э, там куда мы хотим попасть Есть обратная дверь, ведущая сюда а это, в свою очередь, значит, что наш пункт назначения соответствует исходной точке за обратной дверью. Что это за заумные фразы, и ты чушь несешь? Поэтому, начав с правой двери, спросим себя, приведет ли нас правая дверь туда, куда мы ход... куда мы пойдем? И поскольку ответ очевидно «да», то нам, несомненно, нужна правая дверь. Звучит, Звучит убедительно. Логика всегда побеждает. Вперед, Стэнли, навстречу судьбе. Ладно, идем. Mm. Запутанная концовка. Ну oh, mm. так, что это такое? Mm. Mm. Концовка путаница. Me... Хотите сказать, что That's мы сейчас плей? Это, это все, все одно мы большое, мы одна мы большая концовка? И нам нужно, нужно перезапустить game, игру 8 целых восемь раз. раз? Really так, вот как все устроено. Все Всё от смерти обе двери. Судя по этому плану, теперь я перезапускаю игру еще раз, а потом... Я что, всё это забуду? А если я не хочу забывать? Вот так возьму и лишусь памяти только потому, что написано на этой... На этой штуке, стене... А меня спросили... Почему я не могу решать? Почему у меня нет права голоса? Ты и так говоришь постоянно. Не может быть. Я так не хочу. Не хочу, чтобы игра перезапускалась. Не хочу начисто все забывать. Не хочу быть в этой западне. Я не перезапущу игру ни за что, ни за что, ни за что. Ни за что. Таймер что? Э, остановился? То есть мы смогли? Разорвали цикл? Не могу. нарушить все, что было в этом... Плане? Как нам это понять? Кто-нибудь придет? Что-то случится? Папа придет. Ну ладно. Просто подождем. Вообще-то, в какой-то степени это тот сюжет, ты согласен? Я не совсем уверен, пришли ли мы или все еще в пути. Но ведь все всегда говорят, что дело не в том, куда ты идешь, а... Окей. Так что я надеюсь, мы в дороге. We'll out, скоро узнаем, they? так ведь? Со временем. Well, а пока, time, если у тебя we'll... вдруг есть... <laughs> они... О, это все еще концовка, да, типа, вот это вот? Они даже... Они заставляют меня мыслить, как бы, знаете, это концовка такая-то. А это концовка друг другая. Это, это сама игра, это не концовка. Все его коллеги пропали. Что бы это могло значить? Блин, тут все по-другому опять. Мы видим, что все изменилось. И игра знает, что мы видим. Новый контент! Окей, а смотрите, там две двери. Я пойду к новому... Опять линия! Линия! Нет! Ого! Новые content. материалы? Что еще за новые материалы? Ой, боже мой. Только не говори мне, что ты не знаешь, что за новые материалы. Вау. Привет и спасибо, что играете в Stanley Parable Ultra Deluxe. Как вы знаете, Stanley Parable — это игра, выпущенная в 2013 году для персональных компьютеров. Так давно это было. Получив признание публики и став хитом продаж, в 2022 году она была расширена до версии The Stanley Parable Ultra Deluxe, переосмысленной до консолей и персональных компьютеров. Stanley Parable Ultra Deluxe содержит новые материалы, которые расширяют мир Stanley Parable. Радует игроков по всему миру. А радует ли это игроков? Заходите и вдлите на новые удивительные приключения, которые ждут вас в Стэнли Парабол. Это oh, звучит well, просто чудесно. I'm так и хочется увидеть новые ультра-делюкс материалы. Теперь я вижу, что еще и название такое издевательское. Так, ладно, начнем с лифта. Пока ничего такого. Но я уверен, это начало завораживающего приключения. Да? Мы. Мы едем. Um, um, он сломался? Что here? тут происходит? Мы это. Мы должны куда-нибудь ехать or... или? О, oh, oh, поехали! Right, ну наконец-то! В какой-то веке новые материалы. Я готов на все сто начинаем. Я сейчас только задумался о том, что если игра была выпущена в 2013 году и там этот голос озвучивал, то. Сейчас 22-й mm -hmm. год! 9 лет прошло. Это тот же самый чел. Хорошо, что он выжил, да? Дожил до этой части. Надо сказать, окей. Ужасно скучно, ультраделюкс. Как будто... Так, ладно. Посмотрим материал, Покажи мне материалы, Стэнли. А, вот здесь. Я ему должен показать. Новый контент. Ладно, посмотрим. Это прыжковый круг. О, мы можем прыгать. Осталось... 30 прыжков. Я могу только здесь прыгать. Хорошо, распрыжка давайте. То есть, получается, реально за это голос звучит точно так же, как и 9 лет назад. Ну. Все, мы больше не можем прыгать. Все. Лимит. Классный новый контент. И. И все? Это же не все новые материалы. <связано> Есть что-то еще, правда? Лифт! еще один лифт! Честно, еще один лифт? Стэнли, я должен сказать, первое <связано> впечатление от этой игры так себе. От нелифты и прыжки. Это вы называете новыми материалами? Может быть, мне тогда просто словарь по алфавиту почитать? Там материалов часов на 20 будет. Или вот могу до 30 миллиардов посчитать это тоже, запишите. Стэнли Ultra Deluxe. Больше тысячи часа. часов новых материалов, и каждый... Так, стоп. Тут еще что-то. Отлично. Да, я знал, что должно быть что-то еще. Посмотрим. Я готов ко всему. Мы как будто для него играем. Это вообще игра не для меня, а для самой игры. Спасибо, что бы И все, да вы издеваетесь. Видишь, Стэнли? Стэнли? Вот что происходит, когда жадные, жадные разработчики игр выбрасывают на рынок дешевые дополнения, без всякого уважения к фанатам. Лишь бы еще пару долларов заработать. И это еще. И это еще про отношение к работе, молчу. Я вот смотрю на список достижений в игре. И глазам своим не верю. Тут есть тестовые достижения. Не трогать. У них что? Все тестировщики тес тес тес в отпуск ушли. Я в ярость, Я оскорблен, и я. Я найду этих людей. Твиттер, и все скажу ох, ох, я виноват Стэнли. я слишком разлик рекламировал новые материалы таких ожиданий ни одному материалу не оправдать давай лучше просто перезапустим игру и вернемся к тому чем хороша станет без рюшек без заманухи просто классно проведем вместе время как раньше что скажешь друг Она все еще продолжается. Она все еще... Да, совсем все в другое. Я реально как будто играю в игру, чтобы она сама собой насладилась. Эй, Стэнли! Пойди сюда, залезай в вентиляцию. Кое-что интересное покажу. Не хочешь взглянуть на мой классный сюрприз для тебя? Ну и ладно, ты все равно козел, что, -что не важно. Оу. Oh. Блин, ладно, я теперь хочу. Ладно, ты меня уговорил. Я иду, я иду. О, no, oh, ладно, a... ты не козел. <laughs> я не козел, я хороший. Какая длинная концовка, скажем так. Может быть, это все было частью одной истории? Ну, в то плане, что я <laughs> не знаю, как это объяснить что я не получил просто какие-то концовки, а именно шел по естественному развитию игры. То есть, что будет, если я снова бы пошел в те же самые места по тому же самому сюжету? Я ведь все время разное пробовал. Okay. Ладно, помнишь, каким дешевым отстойм оказались материалы Deluxe? Well, это навело меня на мысль о том, насколько лучше Stanley Parable была раньше. So и я сделал кое-что особое и спрятал это сюда, куда разработчики не доберутся. Это наш маленький секрет, погляди. Вау. Вау. Я зову это Зоной памяти. Здесь я храню любимые воспоминания, чтобы переживать лучшие моменты жизни, когда захочу. Такие, как выход Стэнли Parable на ПК. И обязательно телефон и офисные атрибуты. Ой, как мило, как... Сразу такое ощущение, не, не знаете, у меня до этого была какая-то каустрофобия. Оу, это очень странно выглядит. Хорошо, идем. Идем. Зона памяти. Стэнли Парабл. Разве Зона Памяти не напоминает тебе о том, какой чудесной была Стэнли был, пока не появился дешевый ремейк? Помнишь октябрь 2013 -го года, когда вышла первая игра? Тогда у видеоигр был стиль. В них был смысл. О, золотые времена. Окей. Здесь игра начинает высмеивать ностальгию. И всех, кто упарывается по ностальгии. Смотрите, новая видеоигра сегодня выходит. М -м, блин, как это мило. Только хочется здесь оказаться. И музыка такая приятная. А это что такое? Маленький Стэнли. Память. Хомячок. Оу, здесь как-то жутковато, если честно. А тут я хранил обзоры Stenley. на Стэнли Парабл. Like Например, вот это триумф James игровой James. журналистики. 10 из 10. От destructoid.com Джеймс Стефани Стерлинг говорит, цитирую, «Немало игр, игр пытались стать больше, чем more, играми, но провалились». Парабло, а вот Стэнли Парабл успешно пытается вместить в себя все игры в мире. Ты слышал, Стэнли? Все игры в мире. The... Вот какой масштабный и всеобъемлющей была Стэнли Парабл. Она вместила в себя все игры в мире. Она была Скайрим, она была Персона 3. Она была всем сразу, что Персона 3 не знаю. А теперь nothing. что? No она не все игры разум. Она уже и не Стэнли Парабл. Просто кожура, сухая кожура с часовой ездой на новом лифте. Mm. Это что? Сюда нельзя. Что человек года? А это что? Это редактор игры? Я чувствую такой жесткий подвох. А вот еще один трогательный отзыв. Теперь с GameSpot. Стэнли Парабл одновременно заставляет задуматься о природе выборов в играх. И предлагает делать такие интересные и неожиданные решения, которые вообще редко можно встретить в играх. 9 из 10. Понимаешь, что для... Игра была идеальной. Без нововведений, без всяких новых материалов. Нужно было оставить ее. Ноживать свой век в коробке с любимыми воспоминаниями Hello о видеоиграх. Эта игра не оставляет никакого выбора. Но по сути, ты можешь лишь пойти да посмотреть то, что тебе уготовано. И как бы ты ни поступил, ты увидишь то, что тебе нужно увидеть. Если только, как женщина сказала, не нажмешь выйти в меню. И здесь Джим реально задумался. Ведь он может просто выключить игру... И таким образом одержать победу. Но в реальности, что даст ему эта победа? Игра будет закончена? Видео, которое он снимает, будет закончено? Он останется один в комнате и будет смотреть на свой рабочий стол, думая, что же делать дальше? Как скрасить свой досуг? Как спасти себя? От этой бесконечно растущей скуки, которая с годами становится все сильнее и сильнее все больше и больше. Стоит ли эта победа такой участи? Нужна ли такая свобода? Или может быть ему просто стоит перестать пытаться победить? Победить этот бурлящий поток воды, что беспощадно несет его к водопаду. Зачем бороться, когда можно просто плыть по течению? Казалось бы, вот, вот реальный выбор, который может сделать Джим сейчас – бороться или сдаться. Но печальная правда состоит в том, что выбор был уже сделан давно, еще до того, как Джим осознал, что он был.